Приветствую вас, уважаемые львы и львицы! Я надеюсь, что вы все очень весело отметили Новый год и рождественские праздники, и теперь готовы двигаться дальше. Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 8 по 30 января. Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Козерог. Козерог для вас является сферой работы и здоровья. Ну и судя по тому, какие благоприятные аспекты на начале этого периода она образует, вот такой красивый тригон к Марсу, то можно смело говорить о том, что вы будете находиться в очень хорошем настроении относительно того, что будет происходить вокруг вас. То есть какие-то благоприятные события вас обязательно порадуют. Также определяющим в этом году будет переход двух важных планет из вашей сферы работы в сферу партнерства, таких как Юпитер и Сатурн. То есть если раньше на протяжении последних двух лет вы осуществляли, вы чувствовали какие-то, ну, может быть, такие с, ну, обстоятельства, которые не давали вам развиваться, обстоятельства, которые вынуждали вас буквально выживать в этой жизни, то теперь вы почувствуете свободу. То, что касается работы, у вас постепенно уже будет выравниваться, то есть уже, в общем-то, самое сложное все, что было, оно позади, и у вас mm -hmm. появится очень большая активность в сфере вашего партнерства. На протяжении ближайших двух лет вы можете привлекать в свою жизнь очень успешных партнеров, которыми то есть в течение ближайшего года это будут люди, которые могут вас чем-то проспонсировать даже. Там могут приходить успешные люди, серьезные люди, которые в своем знаете, мышлении будут преобладать больше... Ну, такими, знаете, не, необычными. То есть при, принимать решения будут каким-то необычным способом. То есть они будут более склонны к каким-то новаторским идеям и новаторским э, выходам из различных ситуаций. Э, также, знаете, эти партнеры, они как-то будут больше настроены на какие-то... Вот необычные на необычные принятия решений на какие-то новации и вам будет с ними очень интересно потому что вы львы и вы не привыкли когда вас кто-то или что-то сковывает учитывая что э, все-таки эти планетки будут в начале периода особенно это будет ощущаться после 9 вот смотрим 10 числа будут образовывать напряженные аспекты к Марсу, Марс для вас является сферой карьеры если я не ошибаюсь, правильно 12, 11, да, 10 карьеры То есть здесь, возможно, острые конфликтные ситуации С вашими сослуживцами но Мне почему-то кажется, что это может быть Знаете, прямо вас не коснуться Но косвенно, да То есть вокруг вас может произойти Какие-то перетрубации То есть поменяется команда, с которой вы работаете То есть поменяются какие-то люди С которыми вы раньше были в партнерстве Были одни, теперь станут другие. Так, Меркурий будет находиться в Водолее, вот оно. Но смотрите, некоторые конфликтные напряженные ситуации все-таки будут присутствовать в течение. 1-2 декады января. Я бы вообще сказала, что это может коснуться и не только работы, но и ваших взаимоотношений с вашим партнером по браку. 10 числа Меркурий соединится с Сатурном. Смотрите, я думаю, что вы будете склонны к принятию каких-то жестких, бескомпромиссных решений. И у меня есть такое чувство, что вот кто-то отсеется из вашего окружения. 11 числа, вообще, если есть возможность, то лучше куда-то, вот пока еще у нас тут все-таки праздники, тут первые до середины января могут продолжаться. Возьмите отпуск и лучше покатайтесь на лыжах. Это время не для рабочих моментов точно. И хотя... Я даже думаю, что все-таки от неких трансформаций, перетрубаций в плане карьеры вам все-таки не уйти, потому что Уран начнет соединяться к 20 числу с Марсом, то есть здесь он первую, видите, половину идет постепенно на сближение, и самыми напряженными могут выдаться 13, 14, 18 января. То есть до 20 уже то, что должно произойти, оно произойдет. Избежать этого вряд ли удастся. Здесь могут быть неожиданные ситуации со всем тем, что казалось вам стабильным, понятным и, при, и принятым. Сейчас, возможно, какие-то разрушительные энергии. В плане финансов и имущества. Ну, вообще, любые вложения в этот период лучше не делать. И это как раз время, когда лучше его, знаете, как-то проскочить на тормозах. Что касается ситуации в дома в семье. Ну, давайте посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть... 6, 7, 8. Угу. Я вот чувствую, что где-то вот после 22, 22, 23, 24 будут дни, которые вас могут здорово порадовать, потому что Венера будет образовывать благоприятный аспект. Ну, здесь в основном будет такая финансовая радость. Здесь по, по денежкам может быть приятные события, приятные встречи, приятные знакомства, в том числе и сексуального характера в том числе. Да, также. Теперь, 28 января, соединение Венеры и Плутона. Венера-Плутон, смотрим. Так. Это также будет сфера вашей работы. Ну, здесь идет ориентация на финансы. То есть про, произойдет некое преобразование финансовой сферы. И плюс здесь еще и полнолуние в вашем знаке. Знаете, как-то немножко нервозно это будет для вас время. Но для вас очень важно вот как-то постараться соблюсти стойкость в этот период, постараться как-то не конфликтовать и не эмоционировать, попробуйте ну, как-то как можно больше расслабляться и релаксировать, отпустите ситуацию, пусть идет своим чередом. Единственное, за что вам нужно бороться, это ну, то есть для вас главная опора, это ваш дом, ваша семья, бороться, бороться за финансы, бороться за отношения, которые себя и жили, я думаю, что в плане финансов у вас не должно быть каких-либо крупных потерь. Как раз вот финансовая сторона ваша удерживается, но все остальное оно как-то будет, знаете, немножечко шатко. Ну, сейчас мы посмотрим это более подробно на Тару. Да, также хочу предупредить, что 30 января Меркурий становится ретроградным. И поскольку это у вас сфера все-таки связана с партнерством, то в ближайших три недели вам, возможно, придется доделывать какие-то дела с вашими даже бывшими партнерами. То есть может кто-то прийти из прошлого, может вам что-то предложить. И в принципе я обычно не рекомендую на ретромирку или что-то начинать. Но если вы с этим человеком когда-то что-то делали, потом это прекратилось, и он теперь снова пришел, то как раз этот период будет благоприятен для того, чтобы наделать, доделать начатое то, что было недоделано ранее. И это как раз время для того, чтобы выровнять ситуацию с этим партнером, все-таки закончить что-то, довести до логического конца. Теперь по многочисленным просьбам я совет сделаю вам на по основным сферам, но вы мне потом скажете, насколько для вас это было полезно или информативно. Как вас будут воспринимать окружающие? По императору, человек, который твердо стоит на своих ногах, который четко осознает, чего он хочет, и ни в коем случае не готов идти ни на какие уступки, либо что-то менять. По Тузу Пентакли это человек успешный, который добился каких-то определенных результатов, у которого все есть. Человек, которому можно доверять, человек, на которого можно положиться. Что касается ситуации в дома семье Отшельник. Здесь идет эмоциональная отчужденность, но здесь, знаете, как-то возможно ваш партнер куда-то поедет или будет слишком зациклен на каких-то собственных переживаниях, или же-то вы можете быть зациклены. Ну, по королеве мечей очень часто бывает, когда, знаете, партнеры как-то чувствуют, ну, находятся или не вместе, или чувствуют одиноко э, себя друг с другом. Иногда еще такое бывает в результате развода или развода, но если у вас для этого не было предпосылок, то здесь возможно просто идет некоторая эмоциональная отчужденность. Что же касается ситуации, связанной с карьерой, здесь смерть, здесь идут кардинальные глобальные перемены, поскольку здесь эта карта непосредственно связана с Плутоном, а Плутон обычно всегда все разрушает. По семерке мечей здесь возможно разрушения, связаны с каким-то обманом, то есть где-то подставили, где-то в чем-то некрасиво поступили по отношению к вам. Ну, я надеюсь, что это проиграется не для всех, потому что для всех это ну, невозможно, чтобы оно было одинаково. И важно учитывать расположение ваших планет в знаке Льва. Если ваши личные планеты находятся в какие-то других знаках, то вас эта сфера может, ну, то есть это событие может напрямую и не коснуться. Теперь, что касается взаимоотношений с партнером повешенной, здесь некоторая зависимость от своего партнера, от ситуации, по девятке жезлов, здесь, знаете, как-то ситуация связана с ожиданием принятия решения с его стороны, то есть вы ожидаете, вы ожидаете, что примет ваш партнер, какое решение примет. По главному совету дьявол, попытайтесь удержать то, что вы имеете. Ну, по королеве кубков, знаете, здесь еще и ситуация, как будто бы вам нужно окунуться, что ли, в свои эмоции, может быть, поддаться даже каким-то искушениям. Вот ну, что касается финансовой сферы, то действовать. А вот что касается чувственной сферы, тоже, тоже в общем-то, как-то в, в это углубиться. Такое впечатление, что вам необходимо в этом периоде как-то расслабиться, может быть, и вообще. Как-то мысленно постараться отойти от всех дел, поскольку то, что происходит вокруг вас, на это вы ну, никак сейчас не можете повлиять. Ну, вот такая ситуация. Надеюсь, что прогноз был для вас полезен. Также благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за подписки и до встречи в следующем периоде.